Мощные ракеты, полеты на Луну и миссии на Марс. Что ждет космонавтику в 2022 году? Наступивший 2022 год в космонавтике обещает стать богатым на пуски новых мощных ракет и исследования Луны. В частности, должен впервые стартовать американский носитель Валкон, который разрабатывается на замену ракете Atlas 5 получающей российский двигатель RD-180. Впервые должна взлететь американская сверхтяжелая ракета Space Launch System СУС, с лунным кораблем Ореон. В наступившем году Россия пообещала вернуться на Луну, запустив миссию «Луна-25». Об этих и других событиях рассказывает лента «РУ». Новые ракеты в 2022 году должны впервые полететь сразу несколько новых ракет. Первый орбитальный полет должна совершить полностью многоразовая транспортная система Starship американской компании SpaceX. Ожидается, что старт произойдет с космодрома, расположенного в деревне Бока-Чека, штат Техас, после чего примерно на высоте 30 километров от Starship отделится ее первая ступень, Super Heavy, которая совершит мягкую посадку в Мексиканском заливе в 30 километрах от побережья. Вторая ступень Starship, иначе, одноименный космический корабль, завершит полет, совершив мягкую посадку в Тихом океане в 100 километрах от северо-западного побережья острова Кауаи, Гавайский архипелаг. Весь полет Starship должен занять около полутора часов. Первые попытки запустить Starship в орбитальный полет могут состояться в феврале-марте, однако маловероятно, что к этому времени система будет готова к подобным испытаниям. Тем не менее глава SpaceX Илон Маск подобный запуск Starship планирует осуществить не позднее июля. Многоразовая транспортная система позволит SpaceX не только в короткие сроки завершить развертывание глобальной спутниковой системы высокоскоростного широкополосного доступа в интернет Starlink но и обеспечит НАСА лунным посадочным модулем Human Landing System, LSC. В феврале-марте должен состояться первый пуск ракеты Сулсад-Боинг с космическим кораблем Lockheed Martin Орион без экипажа. В космосе Орион будет находиться более 25 суток, 6 из них – на окололунной орбите. Успех американской миссии Artemis 1 позволит сертифицировать связку SUS и Орион для полетов астронавтов к Луне. В середине 2022 года первый полет совершит ракета Валкан разрабатываемая Альянсом United Launch Alliance на замену американского носителя Atlas V, который получает российский силовой агрегатор RD-180. Готовность Vulcan во многом зависит от работ по двигателю B4, создаваемому компанией Blue Origin, два однокамерных B4, устанавливаемых на первую ступень Vulcan. Фактически Atlas 6, в совокупности позволит развить большую тягу, чем один двухкамерный RD-181 ступени Атлас-5. В отличие от RD-180, работающего на керосине, B-4 использует метан. По состоянию на сентябрь 2021 года США располагали двигателями для проведения 29 пусков атлас V. Кроме Валкон. B-4 должна получать ракета New Glenn, над которой работает Blue Origin. Первый полет New Glenn может состояться в конце 2022 года. Во второй половине года впервые взлетит европейская ракета Ariane 6 разработки Ariane Group, которая в своей минимальной конфигурации, A-62, в перспективе заменит российский носитель Союз СТ запускаемый с космодрома Куру, французская Гвиана. Еще раньше, в апреле, с того же космодрома впервые стартует итальянская ракета Вегас-Си, первая ступень которой использует тот же твердотопливный ракетный двигатель, что и боковой ускоритель Ариэн-6. Большие шансы на запуск в первом квартале имеет японский носитель H3, разрабатываемый корпорацией Mitsubishi Heavy Industries. Космический интернет в настоящее время запущено около 1,9 тысячи спутников глобальной системы высокоскоростного широкополосного доступа в интернет Starlink, примерно половина из которых была выведена на ракете Falcon 9 в 2021 году. При сохранении SpaceX темпов запуска космических аппаратов уровня 2021 года к концу 2022 года в космосе будет находиться около 3 тысяч спутников Starlink. SpaceX недовольно текущим темпом развертывания глобальной системы доступа в интернет, в которой должно насчитываться не менее 12 тысяч спутников в ближайшей перспективе нарастить темпы запуска спутников планируется при помощи Starship. Многоразовая транспортная система способна за раз доставлять на околоземную орбиту 400 спутников Starlink, а не 60, как Falcon 9. Ближайший конкурент Starlink — британский оператор OneWeb, располагает почти 400 спутниками из запланированных 650. Выведение всех космических аппаратов OneWeb должно завершиться в 2022 году, что позволит приступить к полноценной эксплуатации системы. В отличие от Starlink, OneWeb не рассчитывают на сотрудничество с сельскими домохозяйствами, предпочитая в основном частные компании. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал чтобы не пропустить новостей, ставьте лайк и жмите колокольчик.